Всем привет ребята с вами я дисерт сегодня я покажу как собственно э -э, все вопрос вопрос которые ну не знаю типа люди которые хотят создать свой канал и хотят на него ролики залить сегодня в этом ролике покажу как собственно выложить свое видео на youtube Итак, поехали. Первым делом вам понадобится открыть браузер. Если у вас Яндекс, нажмите вот сюда. вот. Заходим на сайт youtube.com. Потом, выб потом выбираем вот на эту штуку. Тут написано создать. Нажимаем. Потом нажимаем ⁇ Добавить видео ⁇ После этого ждем, пока у нас прогрузится. Потом нам пишут вот такое окошко ⁇ Загрузка видео ⁇ Выбираем файл. Я захожу на рабочий стол выживание в майне. Это мое новое видео. Новое. Да, кто его еще не смотрел, можете посмотреть. Леса вниз. Я добавлю значок. Выбираем значок видео. Потом я рекомендую поставить. Нет, это видео не для детей. Если вы старались, ну, не для детей, ставим, нет, это видео не для детей. Если вы поставите, да, это видео для детей, то тогда комментарии не будут доступны. Нажимаем возрастные ограничения дополнительно. Ну, там уже можем всякие настройки. Так, нажимаем далее. Потом дополнительно вам, ну, вы можете добавить субтитры. Но я этого не буду делать, поэтому просто далее. Потом идет проверка видео. Но ее, можно, но ее можно обойти. Просто нажав далее. Вот тут обязательно открытый доступ. Потом, если вы хотите типа, чтобы это был прям. Чтобы зрители успели зайти на ваш на ваше видео, нажимаем провести, к примеру, сейчас. После этого нажимаем обублик... об... опубликовать. Нажимаем и ждем. После этого, как все сделаешь, нажимаем закрыть. Вот появилось наше видео. Так. Это удалим. Блин, это я до ролика проверя... проверял. Извините, пожалуйста. Нажимаем на ролик наш. У меня это вот. Давай, грузись. Да, теперь вам нужно зайти на ролик, для этого снова закрыть эту ссылку и зайти снова на YouTube. Давай, быстрее. Да. Ждем, собственно, пока прогрузится YouTube. А, так. Всё. Кстати, кто мне заметил? У меня на камере какой-то свет. Вот. Это, кстати, камера. Ой. Вот камера сама, вот свет. Это мой свет. Вы думаете, что у меня ночь? Вы ошибаетесь. Но на самом деле да. Но никто не спит, поэтому можно дальше продолжать. После этого вот выживание в Майнкрафте примерно началось выбираем и ждем. Вот. Сейчас смотрит один зритель, это я. Смотрите. Да, когда идет эта фигня, уже кто-то поставил лайк, ребята, прикиньте. Это наверное тоже лайк поставил. Блин, огромное спасибо за лайки. Я только видео публиковала уже, блин, лайки. Офигеть. Спасибо! кто лайк поставил! Во! Давай! вот примерно собственно ничего. и всем привет ребята Вы на моем канале сегодня мы будем выживать да я без вас уже выживаю средствами и давайте выживать вот да. блин не хочу не хочу не хочу чтобы сами посмотрели ладно надеюсь вам понравилось видео как выложить видео на youtube всем пока